Галя никогда не стеснялась того, что она была из бедной семьи. Родители зачали ее слишком поздно, а по мере роста малышки теряли здоровье и стремительно старели. Мама подрабатывала шитьем в небольшом городке, а отец работал инженером на заводе. Так что денег в семье не было. Однако родители всегда старались порадовать девочку. Мама покупала ей самых красивых кукол, шила им одежду, а мишками Галя играла почти до переходного возраста. Ведь бедные люди, несмотря на скромную зарплату, жили не в обиде, радуясь тому, что саму шло в руки. Галя не была подвижным, слишком активным ребенком. Она была не розой, а скорее скромной ромашкой по своей натуре. Любительница фирмы и гламура, мечтающая женить на себе богатого, когда вырастут, не очень любили с ней общаться. Однако Галя, хоть и не была экспертом в детских развлечениях, привлекала девчонок чувством юмора, нежностью и другими качествами. Галя неплохо пела, а вещи, связанные ее руками, нравились как мамам подруг, так и ровесницам. Спокойствие, доброта Гали привлекали многих. И хоть дорогими конфетами делились не с ней, Галя не переживала. Она жила в своем закрытом для других мирке, куда допускала только избранных. К школе у нее появилось несколько подружек, с которыми они играли в мяч, рисовали наряд для кукол, пели песни. Галина не любила шумных компаний, криков, соперничества. В школе она училась неплохо, но не блистала особыми талантами. Ее можно было назвать средней ученицей, которая послушно выполняла требования учителей, не пытаясь чем-то выделиться и привлечь внимание. Но и серой мышкой ее назвать было сложно. Девочка была просто скромным цветком, мечтательной, спокойной, но в ней чувствовалось что-то милое и приятное. Поэтому она никогда не была изгоем из-за собственной бедности, скромности или закрытости. Над ней никто никогда не смеялся. Шло время, Галя взрослела. Родители продолжали сами шить ей наряды. Да и много приятных вещей но уже успела сама себе связать. Она точно следовала моде, но всегда старалась добавить вещам своей фантазии. Поэтому еще вещи получались уникальными, очень красивыми. Где еще можно было найти плетенную сумку с цветком? Сарафан с тонкими оборочками, напоминающими крылья. Чехол для телефона с магнолией. Галя во всем проявляла фантазию, даря подарки учителям и не только. За это ей почти даром доставались и более дорогие вещи, которые она органично вписывала в любой образ. Так Галя хоть и не стала самой модной девочкой в классе, но стала красивой, приятной, обаятельной девушкой. Родители были в восторге от дочери. Наслушавшись про детские выходки других девчонок, они радовались, что их дочь не такая. Гали никогда не приходила в пять утра с дискотеки, не напивалась, не хулиганила с мальчишками. Она училась спокойно, легко, нравилась многим. Родители не стремились, чтобы дочь понравилась богатому мужчине. Они считали, что пусть лучше она будет счастлива с простым рабочим человеком, чем терпеть прихоти богатых. Однако так продолжалось недолго. В свои 16 Галина познакомилась с приятным парнем, который кардинально изменил ее жизнь. Это случилось вечером, когда девушка возвращалась домой из школы. Солнце только что зашло за горизонт, начался почти летний вечер. Набрав букет ромашек для мамы, Галя возвращалась домой. Впереди ее ждали экзамены, поступления в швейное училище. Обычно Галя не знакомилась с парнями на улице, но перед скромным голубоглазым парнем не могла устоять. Глеб оказался студентом, приехавшим к родителям в гости. Сам он учился в другом городе, мечтал стать моряком. Его сразу привлекла девушка с длинными ниже пояса волосами. Скромный сарафан с фиалками показался ему очень милым. Они разговорились. Галя рассказала, куда собирается поступать, поведала о своих планах на будущее. Глеб был доволен девушкой. Ему нравилось, что Галя не гонялась за парнями, шмотками, не мечтала найти себе богатого содержателя, не требовала развлечений. Они проговорили весь вечер, так что Галя пришла домой намного позже, чем обещала. Она рассказала родителям о Глебе, но те посоветовали проявить с ним осторожность. С одной стороны, молодой человеком понравился своими целями, разговорами, но они боялись, что дочь будет страдать из-за неразделенной любви. Но встречам Галя и Глеба родители не смели препятствовать. Напротив, им хотелось, чтобы дочь была счастлива, располюбила. Молодые не могли наговориться друг с другом. Встретив Галю, Глеб чувствовал, что влюбляется. Девушка ему нравилась, и он решил сделать ей фотосессию среди цветов и трав. Эти снимки стали настоящим подарком девушке. Вместе они открывали для себя мир и давно знакомый город заново. Родителям Галя понравилась своей скромностью и неприхотливостью, но они считали, что сыну нужна более перспективная невеста. Но кому будет нужна простая швея, если в магазинах и так много модных и стильных вещей? Пусть Глеб лучше найдет себе более обеспеченную невесту с квартирой, машиной. Вот тогда они будут спокойны за него. Однако и родители Глеба не препятствовали встречам. Они мудро просчитали, что молодым лучше не препятствовать, иначе на зло всем они постараются быть вместе. Но, вопреки их ожиданиям, Глеб и Галя не надоедали друг другу, но и жениться не торопились. Оба понимали, что сначала нужно встать на ноги, проверить чувства, ну а там видно будет. Так продолжалось еще два года. Молодые встречались, радовались свиданием, и им казалось, что все только начинается. Ромашки, цветы, фотоснимки наполняли каждый день открытиями. Все было красиво, легко и очень приятно. Глеб заканчивал институт, Галя училища. У нее было много заказов, но, как и Глеб, девушка увлеклась фотографией, создавая красивые снимки. Она участвовала в конкурсах, нередко побеждала. Глеб разделял все ее успехи, но спустя какое-то время парень стал реже планировать свидание. В нем появилась какая-то холодность, обидчивость, закрытость, словно он что-то скрывал. Когда Галя сдавала последние экзамены, парень даже не поздравил ее с получением диплома. Это вызвало недоумение. Затем Глеб сам назначил ей свидание. Пришел хорошо одетый с букетом алых роз, подарком. Неужели он собирается ей делать предложение, которого девушка так долго ждала? Но виноватые глаза говорили другое. Тихо, робко, нерешительно парень признался в том, что у него появилась богатая невеста, на которой он собирается жениться. Галя не верила своим глазам. «Может, это была шутка?» «А как же я?» – спросила она парня. Глеб ответил. «Я тебя очень сильно люблю, но считаю, что я тебе не пара. Ты красивая и сумеешь найти себе молодого человека намного лучше. Не держи на меня зла, так бывает». «Ты женишься из-за денег?» – спросила Галя любимого. Молчание сказало ей «да». Это было видно. Вытирая слезы, Галя приняла подарок, но сбежала от Глеба как можно дальше. Никогда она не считала бедность весомее любви. Она верила, что Глеб нерасчетливый, избалованный парень, но ошиблась. Только что любимый нанес ей сокрушительный удар. Ведь она считала любовь выше любых денег. Глядя на себя в зеркало, Галина впервые почувствовала раздражение. Прекрасное платье, сшитое собственными руками, показалось ей едва ли не половой тряпкой. Решительное изменение заставило ее принять неожиданное решение – которая не непросто было осуществить быстро. С глазами полными решительности, а не скорби, девушка отправилась домой. Прошло время. Глеб, как и обещал, женился на богатой невесте, которая мало чем ему нравилась как личность. А Алибина была перспективной, расчетливой и избалованной девушкой. Первое время Глеб старался не вспоминать о Гале. Доступ к роскоши, о которой он так всегда мечтал, оказался ему слаще меда, хотя внутри что-то грызло. Закончив институт, он не смог стать моряком, как мечтал. Не прошел по здоровью на должность. Это стало раздражать Альбину, ведь за кого попала, она выходить замуж не собиралась. Когда отец девушки устроил несостоявшегося моряка на работу, Альбина стала попрекать парня за то, что он сам ничего не добился. Живет на деньги отца, не балует и не любит, как ей хотелось бы». Альбе Альбине постоянно все надоедало. Она могла в магазинах скупать кучу шуб, машин, украшений, затем разбрасываться ими, едва ли не попользовавшись. Когда Глеб начал призывать ее к экономии, она выбросила все его подарки. Хлопнув дверью, Альбина отправилась на дискотеку и вернулась только под утро. Когда муж почувствовал запах мужского одеколона от любимой, жена призналась, что до измены он сам ее довел своей жадностью. Глеб испытывал смешанные чувства. Он стал ненавидеть Альбину, но бросить ее никак не мог. Ведь тогда бы его отец лишил бы парня работы, и Глеб стал искать новые перспективы. Не так-то просто было устроиться бывшему несостоящемуся моряку на работу, где бы он прекрасно зарабатывал. Глеб чувствовал, что жена его совершенно не ценит. Она ждала от него не того, что он способен был ей дать. Как-то знакомый предложил Глебу отправиться в путешествие на теплоходе вместе с ним, чтобы все продумать. Глеб с радостью согласился. Он хотел отдохнуть от капризной супруги и ее отца. Купив билеты, он с приятелем отправился в путешествие по морю. Красивые виды, фото вернули парня к жизни. Наконец-то он почувствовал ту свободу, о которой мечтал. Вдруг на мероприятии он услышал знакомый голос. Он смутно припоминал Галю, но как бы она оказалась на корабле? Решив посмотреть на певицу, Глеб отправился в ресторан и не ошибся. Нежная, хорошо одетая девушка пела современную песню так, что все застыли. Длинное платье в цветок, высокая прическа, тот же цвет волос глаз. Да, это была Галя. Она стала гламурнее, интереснее, чем раньше. Теперь он понял, кого не хватало ему в жизни. После окончания пения Глеб пригласил Галю за столик. Она рассказала, что передумала поступать в шейное училище и стала певицей. Прекрасные данные, обаяния позволили Галине проверить обаяние и получать достаточно, чтобы жить красиво. Правда, она никогда не соглашалась на свидание без любви, хотя мужчины обращали на нее внимание. Помимо пения Галя прекрасно фотографировала, шила себе костюмы. Родители были довольны ею. «Неужели тебе никто не предлагал замуж?» – спросил Глеб. «Предлагали», – ответила Галина. «И не раз. Но у меня никому пока не лежит душа. Хочу настоящей любви, а ее нет». И тут Глеб понял все. Уже на следующий день он разорвал все контакты с женой и развелся, даже несмотря на все угрозы ее отца. Дороже Гали у него не было человека» они поженились. Галя устроила его на теплоход. Теперь они путешествовали вместе. А недавно девушка узнала, что ждет малыша. Никогда нельзя торопить отношения, пытаясь вернуть того, кто уходит. Он сам может прийти, когда созреет и осознает, и сумеет по-настоящему оценить отношения.